Друзья, приветствую всех, меня зовут Максим и сегодня мы проведем с вами вебинар по матричным проектам сообщества WebTokenProfit и разберем с вами интерфейс. Я напомню вам вкратце, так как мы уже с вами не виделись довольно-таки давно, что было в моем предыдущем вебинаре и вкратце вообще о матрице, что же это такое матрица нашего сообщества. Итак, друзья, на прошлом вебинаре мы научились с вами приобретать век либо райда на бирже нашего сообщества и затем переводить его в один из двух проектов. Если вы не знаете, у нас наше сообщество, у нас есть два основных актива, криптовалюта век и токен райда. И соответственно у нас есть матрица на веке и «Матрица на райда». Сначала они были в одном проекте, но затем, чтобы они друг другу не мешали и работа была быстрее, их распределили на два разных сайта, заодно сделали новый дизайн сайта, и, соответственно, мы с вами видим теперь, как эти два проекта развиваются параллельно друг другу. Для того, чтобы начать работу в этих проектах, конечно же, Первым делом нужно пройти регистрацию, что мы делали с вами в прошлом ролике. И также приобрели на бирже средства, либо Веки, либо Райда, либо и то, и то, если вы планируете участвовать в обоих матрицах. И, соответственно, завели их в кабинет. Итак, теперь вкратце, что же такое матрица и вообще наше сообщество. Наше сообщество Века это такая, такой, можно сказать, клуб сообщества единодумцев, которые, единомышленников, да, единомышленников, которые изучают криптовалюту. Это достаточно, хоть ей уже и ну, криптовалюта появилась не, не вчера, но все больше и больше людей узнают о криптовалюте. Это все более и более перспективная тема, и наше сообщество это как раз то сообщество, которое Изучает криптовалюту, изучает принципы, как с ней работать. Мы с вами, по крайней мере я, да и многие из вас, кто особо не встречался с криптовалютой до нашего сообщества, научились и создавать холодные кошельки, и, и, регистри... минутку. и регистрироваться и пользоваться биржей. Некоторые вообще потом выбрали биржу как свое основное направление, не только нашу, но и любые другие, ведь криптовалют очень много, друзья. И сделали это вообще своим основным заработком, а может быть и делом, которым они занимаются. Но преимущество нашей биржи, я озвучивал в прошлом ролике, это простота, очень такой френдли у нас интерфейс, дружественный, особенно к новичкам, потому что если вы, кроме нашей биржи, зарегистрированы на других биржах, я думаю, вы сможете спокойно подтвердить мои слова, так как обычно другие биржи перенагружены каким-нибудь функционалом. Да, там торгуется к примеру, может быть больше пар, но при этом все не так просто интуитивно, как у нас. У нас биржа, конечно, как для новичков, очень хорошая. И сегодня мы продолжим обзор этого интерфейса. Но что же такое матрица нашего сообщества? То есть, если наше сообщество это как раз сообщество криптоэнтузиастов, которые изучают криптовалюту, и также мы стремимся в будущее. У нас впереди ожидают изменения этой новой блокчейн. И в отдаленном будущем, когда администрация Посчитает нужным запустить. Это запуск торговой площадки, на которой мы будем рассчитываться ну, в основном нашими криптовалютами. но я думаю, что и другие криптовалюты там также будут присутствовать как платежное средство. Поэтому объединяемся, изучаем криптовалюту вместе, ну и, соответственно, стремимся к заработку. А теперь о нашей о наших матричных проектах. Матричных проектов существует в интернете очень много. Многие из вас любят матричные проекты, участвовали в них. Но те проекты, которые я знал до того, как пришел в наше сообщество, у них было всегда такое достаточно очень жесткое ограничение. Это ограничение называлось вызывалось тем, что тот человек, кто работает, кто приглашает активно в матрицу тот и зарабатывает деньги. То есть такая явная пирамидальная структура, где вверху есть пригласитель, под ним приглашенные и, соответственно, эти приглашенные помогают пригласителю двигаться вперед. Матрица же золотого сечения и Golden Raido далее подкупила меня в первую очередь тем, что у нас здесь, ну, я называю это линейной структурой, то есть нет такой жесткой зависимости, есть, конечно, реферальные вознаграждения, они не очень большие, но они есть. Но вне зависимости от того, приглашаете вы активно, либо не приглашаете, а просто инвестируете сами, вы в любом случае будете двигаться с одинаковой скоростью со всеми теми, кто, к примеру, приглашает, и ничем от них не будете отличаться. Потому что в нашем сообществе матрица устроена так, что как только вы делаете депозит, приобретаете ячейки, вы встраиваетесь в общую очередь ячеек, которая имеет четкие последовательность там 1, два, три и так далее ячейки, я имею в виду номера. И, соответственно, если вы заняли там ячейку номер там я не знаю триста тысяч пятьдесят, значит следующий человек, это может быть и ваша ячейка, может быть какого-то другого партнера нашего сообщества, он займет следующее место и, соответственно, уже условно так называют, да, в матрице такой сленг толкает вашу ячейку вперед. Значит, структура у нас простая, и я, в принципе, ее сейчас покажу более детально и более наглядно, чтобы вы ее понимали. Также наша матрица отличается большой доходностью. Так, друзья, значит, пожалуйста, Елена, не закрывайте чат, я тогда по всплывающим сообщениям понимаю, видно меня, либо нет. Итак, все видят, я надеюсь, кабинет. Значит, смотрите, вот кабинет нашего сайта Golden GoldenRide. В тот раз мы с вами переводили средства, напомню, как мы с вами это сделали, нажали пополнить, так как у нас сейчас на сайте Golden Ratio идет деление, соответственно, там я вам не покажу, но вот в Golden Ride нажимаем пополнить, генерируется адрес вашего кошелька, который вы вставляете в бирже нашего сообщества после того, как приобрели Ride и переводите эти средства на баланс. Затем у нас есть основные тут элементы. Как вы видите, основной это кабинет, здесь показан вот это вот райда 1.02. 1 это баланс, который доступен для приобретения ячеек. Естественно, пополнить я вам уже показал, это пополнение. Здесь мы можем получить адрес и соответственно пополнить его через биржу. Также мы можем осуществить вывод, выбрать сумму и вставить адрес либо любого нашего проекта, в котором используется райда. Это, допустим, ProfitBot, либо WebTokenProfit, и, либо биржа. К примеру, если вы какие-то операции на бирже с райда собираетесь отправля... осуществлять, то есть не обязательно нужно переводить ну, эти средства на биржу. Можно сразу же в какой-нибудь проект перевести. Далее вы видите, Название гильдий. В Golden GoldenRatio у нас их две, в GoldenRatio у нас значительно больше гильдий, но так как сайт сейчас недоступен, повторюсь, недоступен он по, тому, по той причине, кабинеты личные, потому что там радостное событие, там происходит, правда, большое и длительное достаточно деление, но зато начисление я, по крайней мере, сегодня в общем чате. Елена, добавьте, пожалуйста, потом ссылочку на общий чат нашего матричного комьюнити, видел, что и сегодня люди получали начисления по матрице. То есть, когда кабинет недоступен, зачастую это означает о том, что идет деление, и, соответственно, если ваши ячейки находятся в тех ячейках, которые перейдут из одного уровня матрицы на другой, об этом я вам покажу чуть больше этот интерфейс, чтобы вы лучше получали, соответственно, они получали вознаграждение. Итак, вот у нас здесь есть, как вы можете увидеть, две гильдии Райда и Рам. Отличаются они, здесь есть такое изображение человечка отличаются они количеством людей, как вы видите, то есть участников активных. Также они отличаются тем, что у них разная стоимость. Если вы нажмете на купить, то вы можете увидеть, что в райдо гильдии стоимость одной ячейки составляет 0,15 райда. Получается ой, 15 десятых да. А... Нет, 15 сотых, все правильно. А в гильдии Рам 0,21 райда. То есть они также отличаются и стоимостью ячейки и количеством людей. Это, наверное, два основных различия. Потому что маркетинг для любой гильдии, неважно, которую вы выберете, хоть на токене райда, хоть и на криптовалюте, криптовалюте нашей век, доходность везде одинаковая и составляет за общий цикл 39 787%. Как бы фантастически это ни звучало, если среди нас <coughs> присутствуют новички, но это действительно так и многие получали эти начисления. Итак, давайте с вами, к примеру, перейдем в гильдию RAM. И рассмотрим или нет. Давайте, наверное, в гильдию райда. Райда появилась гильдия чуть-чуть раньше, как вы видите, там и пользователей больше. И это является как бы материнской гильдией. Объясню, что такое материнская гильдия. Значит, в проекте Golden Райда материнская гильдия так и называется Райда, как наш токен. И, соответственно, есть гильдия РАМ в которой я все-таки перейду в нее. Почему? Она как бы вторая по счету, по созданию. И, соответственно, здесь есть, я более детально разберу, но здесь есть такое понятие, как клон в райда. Вот при прохождении уровня X5, я чуть больше расскажу про это, чуть подробнее дальше, переходят три ячейки в гильдию автоматически в гильдию райда. То есть райда это у нас такая главная гильдия, в которую потом будут стекаться дополнительно определения в других гильдии ячейки из других гильдий. Но это не значит, что какая-то гильдия лучше, какая-то гильдия хуже. Как вы видите, они отличаются в основном количеством участников стоимостью одной ячейки и, соответственно, прибыльность у них абсолютно одинаковая. Итак, что мы можем увидеть, когда мы переходим в гильдию, например, гильдии райда? Мы видим имя главы гильдии. Сумма вклада, которая нужна для приобретения одного ячейки. Также у нас есть email для связи с, с руководителем Гильдии, его Telegram. Вконтакте группы нету, Facebook нету, но есть группа в Телеграме. Это основной, наверное, источник общения людей. То есть вы переходите в Telegram, я надеюсь, у вас есть этот мессенджер, и тогда вы сможете общаться и со, со всем нашим сообществом, благодаря этому мессенджеру. Итак, также написана цель гильдии. Каждая гильдия выбирает свою цель. Дальше вы можете увидеть реферальную ссылку. И напротив в надписи матрицы вы можете увидеть уровни, так называемые уровни матрицы. Как только вы приобрели ячейку, вот вы новичок, пришли, да, вот у вас есть райда который вы перевели как только вы приобрели первую ячейку она через некоторое время помещается давайте я наверное ближе сделаю это а может плохо видно сейчас я чуть поближе сделаю надеюсь так вам будет лучше видно она перемещается в уровень x2 и соответственно ее цель это со временем перейти в уровень x3 в уровень x5 в уровень x8 затем в X13, и после прохождения уровня X13 она полностью отрабатывает маркетинг, и вы получаете начисление на ваш баланс. Итак, уровень матрицы X2. Вот мы видим, что изначальный вклад у нас получается 0.25. Несмотря на то, что сумма вклада 0.15, у вас в матрицу ваш вклад заходит под 0.25 он дофинансируется еще до входа в, первую, в первый уровень матрицы, он дополняется за счет последующих ячеек, которые идут за ним. При закрытии вы получаете 0.5 райда, при этом на баланс начисляется 20% от данного вклада, то есть там 0.1 райда. То есть вы 0.15 вложили, и при прохождении первого же уровня вы уже получили 0.1 райда, то есть большую часть... Средств 66,6%, там 67 почти процентов вам возвращается. Итак, клонов, клоны отсутствуют, так как это материнская гильдия. Уровень матрицы, это говорит о том, он у нас идет до 233, то есть это у нас влияет на деление, перестановки, и эти уровни не идут вслед за след, вслед друг за другом по числам Фибоначчи. Также есть количество матриц, которое находится на данном уровне. Количество ячеек, которое вот это вот количество матриц, а это количество ячеек. Также есть информация, сколько у нас нужно до деления ячеек. Сколько куплено за 24 часа, какое количество приобрели. И также сколько приобрели за 7 дней. Итак, давайте с вами, допустим, перейдем, я не знаю, там, в матрицу уровня, к примеру, X3, то есть, вот допустим, что мы зашли в X2 и наши ячейки перешли в X3. И что мы с вами здесь можем увидеть? Мы с вами можем увидеть здесь, я приближу специально саму матрицу, то есть, как она выглядит. Как вы видите, она отмечена разными частями. Соответственно, вот этот вот серенький цвет означает, что вот 20 место, то есть она почти полностью доукомплектована, еще немножечко, да, и в ней произойдет деление, и будет движение в этой матрице. То есть, как только это 20 место займется, у нас произойдет деление, но дальше по структуре. Как вы видите, мы с вами можем здесь посмотреть наших соседей, то есть кто является сосед... соседами соседями нашими по данному по данной матрице. И также, как вы видите, есть человек, который находится на первом месте. Вот он, при делении либо перестановки в этой матрице, он точно перейдет в следующий уровень матрицы x 5 а восемнадцатым местом зеленым цветом указана моя ячейка, то есть этого аккаунта и где вы находитесь. То есть вы понимаете, что мы находимся на восемнадцатом месте, а нужно достичь первого места и выйти из него. Тогда мы с вами перейдем в X5, затем перейдем в X8, затем перейдем в X13. При этом у нас прибыльность, сейчас вернемся с вами назад, при этом у нас прибыльность, как вы видите, будет каждый раз выше. Вот, как я вам сказал, 0,5 при закрытии мы в X2 получили, 0,1 получили на баланс, а вот эти вот 0,4, которые остались, они перешли у нас в X3. Далее при закрытии мы получили 1,2 райда, 30% на баланс, 0,36, а это уже больше 200%, то есть мы всего 0,15 проинвестировали для того, чтобы приобрести начальную да, ячейку. Соответственно, мы уже при прохождении двух уровней мы получаем уже сверхприбыль, но дальше больше. Остаток переходит в X5. Там 50%, вы как вы видите 80% при x8 и в x13 выплачивается все уже 100% и тогда как раз уже это ваша матрица, которая начинала свой путь с уровня x2, прекращает свой путь. И как я вам сказал, основное преимущество то, что вы вот постепенно приобретаете ячейки. Конечно, их можно купить одним большим паком, так назовем да, одной большой покупкой. Можно покупать, периодически докупать, как говорится, там, к примеру, там раз в неделю, к примеру, там, инвестировать, там, я не знаю, там, на 5 долларов, там, условно это все. У каждого же своя сумма. И, соответственно, просто докупать ячейки. То есть тут инвест-стратегии у вас могут быть разные. Советуйтесь с людьми в чатах в наших, советуйтесь с вашим пригласившим вас лидером, и ищите наиболее подходящую вам инвест-стратегию. Могу сказать сразу, что матрица – это не очень быстрый инструмент. Чем больше, естественно, матрица, тем больше людей, и тем, тем дольше идет движение. Но те проценты, которые выплачиваются, я вам сказал, общую сумму почти 40 тысяч процентов, но я так думаю, любой понимает, что если даже придется подождать там, я не знаю, год либо два, на весь путь, забываем, у нас есть во время этого пути 5 остановок, да, которые мы будем получать с вами прибыль. И с каждым разом будем ее получать все больше и больше. И основное преимущество это то, что вот мы покупаем, становимся в эту очередь общую и движемся вместе со всеми, вне зависимости от того, сколько мы купили после и пригласили мы кого-то или нет. Так, друзья, также давайте с вами зайдем в гильдию RAM для того, чтобы познакомиться с ней. Здесь у нас есть глава гильдии, как вы видите, точно так же есть связь, есть чат гильдии. Ну и здесь все то же самое, кроме того, что у нас стоимость ячейки 0.21, а затем у нас она заходит под 0.35. Но в процентах все одинаково, друзья. Итак, что у нас здесь еще есть за пункты? У нас есть операции, в котором вы можете увидеть все операции, которые у вас происходили. Ну вообще там, когда вы приобретали, когда ячейки переходили. В следующем разделе это у нас гильдии. Вы можете увидеть две гильдии, которые существуют. Здесь сразу написано, какая цена входа и также их название. Далее пункт настройки, его я не могу, естественно, вам показать, потому что там есть приватные данные, которые показывать нельзя, но что в этих настройках вы можете увидеть? Вы можете там увидеть, естественно, там будет написан ваш логин, ваша почта, по которой вы регистрировались, и что еще достаточно важно, там будет находиться ссылка для бота. Елена, прошу вас, сбросьте официальную ссылку на бота нашего бота матричного бота, который показывает такие действия. То есть вы зашли в бот, сказали ему старт, и он вас спрашивает, пожалуйста, введите код. Вы ему даете этот код, который вы можете взять в настройках, и затем он будет вам показывать, ну, самое важное, это он вам будет показывать, когда вы будете переходить из ячейки, точнее, из уровня в уровень, это то, что у вас матрица, к примеру, X2 закрыта, получена прибыль, перешли в матрицу X3. То есть он показывает все сопутствующие действия, и плюс иногда показывает там сообщения, к примеру, от администрации, но ну, это бывает достаточно редко. То есть в основном он нужен для того, чтобы, если вы не очень часто заходите в сам интерфейс самого проекта, чтобы вы могли отслеживать, как же там поживают ваши ячейки и как они движутся. Также там можно включить двухфакторную идентификацию, я рекомендую вам ее включать, потому что были в случае с популяризацией нашего сообщества мошенники также обратили на него внимание и пытаются каким-то каким образом в общем, украсть кабинеты сообщества. Соответственно, пожалуйста, ставьте двухфакторную идентификацию, это ключ к вашей безопасности. В общем, вот такие вот основные элементы сайта присутствуют у нас. Также есть кнопка, у нас есть фонд «Добрые сердца», и вы можете пожертвовать определенную сумму на благотворительность. Отчеты по благотворительному фонду я тоже видел, раньше публиковались. Обычно это помощь детским домам, ну и другим малоимущим слоям населения. Но мы сюда пришли, друзья, зарабатывать. Поэтому давайте с вами работать. Хочу обратить внимание на то, что гильдия GoldenRidex, я имею в виду сам проект и гильдии в нем, к сожалению, движутся с недостаточной, как по мне, скоростью, потому что, если взять пример Ratio, который у нас работает на Веке, там кипит прямо, бурлит работа, там, я бы сказал бы вот так, происходят невиданные вещи. И деления, и перестановки идут достаточно часто. Конечно, хотелось бы обратить внимание на то, что, друзья, не только наша криптовалюта ВЕК, да, которая на данный момент достаточно, ну, применение у нее есть либо на бирже нашего сообщества, либо в проекте 10.90, вы можете за счет стейкинга получать дополнительно Сейчас у нас все основные операции и действующие проекты работают, когда эмиссия ВЕКа в этом году, на этот год она уже закончилась, и, соответственно, проекты работают на токене райда. Прошу обратить внимание на то, что и в дальнейшем нам сообщают о том, что токен райда будет также играть вторую, но не менее важную роль. Он будет использоваться во многих функциях, во многих проектах и соответственно они всегда будут идти вместе с веком в паре. Поэтому было бы очень здорово, если бы и гильдии на райда также продолжали активно свое движение. Но я понимаю, что так как ВЕК сейчас ограниченно вкладывать можно, соответственно, люди его вкладывают там, где они могут использовать, а так как у Райда больше применения и больше действующих проектов, в которых он применяется, соответственно, мы с вами видим здесь движение медленнее. В общем, подводя итоги, еще один раз преимущество данного проекта. Это основное, общая очередь, то есть вне зависимости от того, Активный вы пользователь или нет, ваши ячейки в любом случае придут к прибыли вместе с другими э, с другими ячейками, приобретенными вами же, либо другими участниками нашего сообщества. Второе, это очень высокая прибыльность, потому что прибыль практически 40 тысяч процентов, это, как вы понимаете, очень большая. Да, есть небольшой или большой для кого-то, тут все зависит от того, э, инвестор вы долгосрочный, либо краткосрочный есть такой как бы и небольшой недостаток, я его называю небольшим, но для некоторых большой, это все-таки то, что не так быстро происходят эти деления, не так быстро движение, но как показывает практика и тот же, та же матрица Golden Ratio, которая на веки работает, иногда бывает и месяц, и два вроде как особо движения нет, но зато потом просто, я не знаю, как говорится, ракета, да, все все инвестируют, все реинвестируют, потому что у нас в сообществе очень много людей реинвестируют, понимая, насколько это выгодный инструмент и как можно много заработать. Плюс помогают своим партнерам и своим же собственным ячейкам, которые находятся на уровнях, на других, да, уже более высоких, толкая их с нижнего уровня, помогают движению сообщества и матриц в целом. В общем, вот такие вот основные преимущества. Я также еще хочу отметить, что для меня одно из основных преимуществ этого, этих проектов является то, что вы здесь и входите в активы, то есть в веки, либо в райда, и выплаты идут в этих же самых активах. Без каких-либо конвертаций, без курсов вы... Знаете, что вы вложили, к примеру, райда, соответственно, вы через какое-то время и получите райда. Вложили век и, соответственно, получите век. Друзья, сейчас я буду останавливать уже э, демонстрацию экрана, так что прошу, готовьте вопросы, если у вас есть, по интерфейсу, по матричному проекту и будем с вами общаться. И посмотрим. Так, чат открыт, Василий, вам тоже большой лайк, но давайте, если есть вопросы, друзья, я понимаю, что сюда пришли не только новички, но и те люди, кто уже давно в Матрицах, для них здесь откровений по факту нет, но они не должны быть. Мы в основном должны что делать? Напоминать друг другу о том, что данный замечательный проект не просто существует, но развивается, идет вперед. И, естественно же, работать с новичками и так, так называемыми старичками, те, кто давно в матрицах, потому что есть люди, конечно, которые проинвестировали и на некоторое время отпустили проект, а потом приходят и смотрят, ой, а у них уже на балансе достаточно много средств и, соответственно, желательно, вот как я вам говорил, хотя бы установить и бота для того, чтобы не пропускать такие важные события. Владимир пишет, что деление долго как никогда идет. Это, он имеет в виду, наверное, наш матричный проект Golden Ratio, ой, извините, да, Golden Ratio который работает на веки. Да, Владимир, идет очень долго деление. Я бы сказал бы так. Я, наверное, не помню такого большого деления, которое было, но, опять же, сегодня я только заходил, смотрел. И вижу, что к людям до сих пор приходят ячейки. То есть, ну, вот такое вот длинное деление на этот раз получилось. Но напоминаем, идет деление, это тоже хорошо, потому что в этот момент идут выплаты. Но я представляю, с какой скоростью начнет двигаться матрица после того, как многие, особенно старички, которые давно уже в проекте, сейчас получат хорошие выплаты и будут помогать своим командам и новичкам идти вперед. Так. Так. Я что-то смотрю, что вопросов у нас особо нет. Видимо, пришли опытные уже матрицеводы. Друзья, ну тогда, раз вопросов нет, тогда не будем затягивать эфир. И я был вас очень рад видеть. Пожалуйста, изучайте наши проекты. Матричный проект, я неоднократно говорил, это мой любимый проект в нашем сообществе. Именно он принес мне, наверное, такие самые ощутимые начисления, потому что я в нем участвую уже достаточно давно, и, соответственно, работая в этих матрицах, я уже, к примеру, закрывал пару раз X13. Правда, в вековой матрице это тоже было уже один раз, а вот в матрицах на райда пока еще не дошел, но надеюсь, что скоро будет. Я также благодарю вас за, за то, что вы пришли, посещайте другие вебинары, они интересные. Я особо хочу отметить вебинары Максима Юдичева по бирже. Мне вообще всегда нравится присутствовать на этих вебинарах. Много чего иногда нового узнаю для себя. Хотя вроде тоже не первый день в сообществе и на нашей бирже тоже не первый день зарегистрирован. Поэтому будьте все здоровы. Всем до встречи. Пока-пока.